Всем привет! С вами канал Просто Реклама и я Константин. В данном видео покажу, как легко и просто наклеивается защитное стекло на мобильный телефон. Само стекло заказывалось из Китая. В комплект поставки входит жидкость, две салфетки, одна влажная, другая сухая и само стекло. Модель телефона, на которой будет наклеиваться стекло, xiaomi redmi 8t данное стекло идеально подходит на телефон кому будет интересно ссылочку оставлю в описании хороший плюс у данного стекла в том что у него имеется вырез под селфи камеру и при съемке качество фотографии остается на высоте Кому понравилось видео, ставим палец вверх, пишем комментарии. Всем пока!